Нам же сказали, Грегор умирает тогда, когда умирает последний человек, который в него входит. Душа, правильно? Uh -huh. Uh -huh. Поэтому не знаю, тут надо. Ну подожди, и... а, как, допустим, вот христианство, допустим, умерло. Uh -huh. Ну, нет христиан. Через какое-то время ребята открыли книжки, начитались, решили его возобновить. Движение. Или вот язы язычество. Знаешь, вот, и вроде как бы оно исчезло, но люди начитали всяких рун и прочие ерунды. Угу. научный да и решили ну, начать этот самый поклоняться так, и, и всем этим богам ну да и они возродили зачастую получается и грегор ты не умер ну Возродился сути, или я думаю поверили. что это я предполагаю что это как бы уже понимаешь есть есть как... матрица отпечаток есть разделился и опять можно да, как, как угодно я считаю что есть просто вот время вот при петре первом да а. должны были быть должна была быть такое а политическое есть. устройство. Понимаешь, а когда ты вот и сейчас должно быть. Вот... А сейчас должно быть такое политическое устройство. Да, да. через 5 минут мы будем закругляться. Так что... Да, а ты говоришь. Ну, надо еще собрать это все. Вот. У -у -у. А ты говоришь, что вот, мы сейчас возьмем политическое устройство при Петре, внедрим его сегодня. Но это бред зачем? То есть это как бы синтетический некий ход. Ты еще при, при Петре не знаешь, как все работало. Это точно все косвенно же. Вот, но поэтому я говорю, говорить, что вот они сейчас там поклоняются, они там типа реанимировали культ, я думаю, что это все бабатва на постном масле, что они реанимировали там этот культ, это ты... я очень сомневаюсь. Как бы не есть какие-то первоосновы, типа стихия воды, там у них стихия там огня, там понятно. А то, как вы называете, там это Ерило там, или там Стребок, там ветер, бог, ветра. Это уже не, не суть такой к вопросу. Ерил, стрибок. Да, стребок это бог. Это, ветер, да. это название енерическое заболевание. Стребок. Слушай, ели спец, это. Ну, она так, знаешь, как грибок, стребога. Нет, стребога. Стрибога. Ну ты так назвал Стрибок. Старебок. Трипов, да. да. Три пирог. Вот, да. поэтому как бы... Слышите, что они там? Ах, смеетесь над нами. Сейчас мы у вас, ну, Слушай, было бы кому, мне кажется, там смеяться, вот сейчас слово, в смысле? Ну, что ты думаешь, есть бук ветра? А сира его нет? сущность есть понятие ветра. Движение масс. О, вот. эгрегор ветра есть, да, стало. Да. Ну, все, что двигается не в форме воздуха какое-то вещество которое имеет вязкость движение всякого вещества не ну да как в русских ветер. сказках да там ветер ветер ты могучий то есть обращаются к, как бы, к сущности воздушных масс да? потому что нет это понимаешь Но есть... они к силе обращаются воздух заставляет что двигаться вот нравится... сила вот да. эта сила это носители этой силы это есть бог ветра мне чем нравится а они к нему обращаются они к силе скажем так пах подход по науки тем что вот ты видишь Тебе не надо говорить энергия, там, тебе не надо говорить какие-то эти... Ты понимаешь, что да, это синусоида, она херачит. Ты там выставляешь ей эти колебания, там, да? Вот, и ты понимаешь, а, синусоида, значит, она вот такая. Ты поднимаешь синусоиду, и начинает колебаться вот в таком формате. Там. Она вот так вот колебалась там от 0 до единицы, а бац, она начала колебаться от нуля до 10, да? Вот, и все как бы, ну, все понятно. И как бы физику понятно. А когда ты это на, условно говоря, на площадке начинаешь чувствовать, что как бы да, у тебя эти колебания поднимаются, и ты, у тебя уже просто твое как бы сознание, подсознание, там, вот это твое как бы силовое, силовое поле начинает ощущаться иначе. Конечно, мне вот слово вибрация тоже не нравится. Вот абсолютно согласен. Ты говоришь, поднимается уровень вибрации. А как я должен это чувствовать? Вот я говорю, вот ну, я у меня миграция, вот я должен вот так начать колебаться, я должен ощущение как-то ощущать. Давай вопрос. Сила может быть изображена в виде синусоида. Я вот не технарь, а сила. сила может быть в виде синусоида. Как, если есть сила периодическая, конечно можно. Ну, Имать а... периодическая. периодическая. А постоянная? Сила. А постоянная. Постоянно просто принимают и, и у нее не могут быть колебаний, что ли? Ну откуда если постоянная сила действует одинаково? Ну я понял, это уже получается не, ну это получается не научный подход. В смысле научный? Я говорю, это получается то, что я как бы, хочу как бы, сказать, да, что сила, постоянная сила, она может колебаться Значит, с Ты хочешь чувствами. ненаучную тему с <смех> научной точки зрения? Ну, а так получается, я тебе не давал, слушай, потому что, Эй, слушай, ты согласен, что сила ощущается по-разному? Вот ты вышел в карантель тягаешь, у тебя есть сила? Не, у тебя сила постоянно идет или она у тебя периодическая сила? Ну, сила это понятие такое, оно должно в контексте чего-то применяться. Вот ты пришел в спортзал, у тебя штанга, ты хочешь тягать, тут полный сил, полный сил. Ну, как бы, у тебя батарейка потягал-потягал 10 раз, еще подход, еще третий подход. Пошел водички попил, в, в, этом, в бассейне поплавал, силы нет. Восстанавливай, пошел восстанавливать силу, сила была или нет. Сила и поток. Ну, поток, хорошо, поток силы, правильно, он не обязательно нужно постоянно. Ты вот, знаешь, научные теории, то они, как бы, сейчас они струны, потом они частицы, потом они еще что-то, то есть там как бы Это все в зависимости от того, как там, прошло, есть такая штука, я сейчас как дилетант, как наблюдатель это увидит, так это и так оно и будет, да, там такая, такая хрень есть. Ну, опять же, Но, ну, то есть, то есть с частица, с то есть частица а мы, зависит ты, ты, Давай, как вот это связано то с То есть частица май. себя будет вести так, как будет наблюдатель на нее смотреть. То есть она может быть в виде струн, там проявляющаяся. Лучше не говори, это сейчас физики, которые занимаются исследованием. Ты думаешь, физики всего, смотрят каналы? Шез... Тебе... Да, они, что, они, они в Бога верят. И, и, все, Слушай, и, и, тем и тем штукой тоже интересуются, на самом деле. Слушай, а будет, нам в а Когда ты начнешь, писай, когда вытушал, ты начнешь все это все говорить, он тебя по просто это, это, это, просто это как бы отрезвляет, понимаешь, это мистификацию убирать. Когда ты применяешь, скажем так, научный подход, стараешься... Ну, как мне, блядь, применишь научный подход, к тому, что человек чудом спасся. Какой а там кто? жопу по научной понимаешь, чудо это только это потому, что ты не знаешь всех стечений обстоятельств, всех как бы случаев, понимаешь, только такое Это два луча пересеклись, вот точка. Они не знают всех этих случайностей, где они пересеклись. Если ученые не знают этих а вот, случайностей, а вот, знаешь, что это чудо. Чудо такого понятия в науке нет. Согласен? Слушай, вот и сила на самолет. Куча придурков привели к этому самому. Да. Но я летел в таких режимах, что, допустим, не было, допустим, воздушной ямы, благодаря которому там микронадрыв разорвался, самолет разорвался. Хотя, если бы он попал в такую зону турбулентности, где бы она была, все пиздец. И вот как ты поймешь? И два человека. Один э, не захотел лететь на самолете, а другой полетел. Пожди, при этом, задан, один добрался так. до пункта «Б», но была большая вероятность, что он мог и накрыться. понимаешь, я думаю. понимаешь. Вопрос был задан так. Мы да. берем за аксиому твой тезис, что сила – это только прямая. Без всяких вот… Ты как, как ты блин, прямую? Ты два разных понятия. Геометрическое понятие с, друг, с другим вообще смешал. Давай еще Котлет. раз. Сила и... может быть и синусоидой изображена? Нет. Правильно? Может. Все, тогда вопрос закрыт. Синусоиды колеблется, правильно, в разном диапазоне. Диапазон колебания у каждого раз. Сила ⁇ это понятие абстрактное. Очень конкретно. Кто у нас там? Ньютон, силу у нас это? Нет, сила ⁇ это... Открываем, чтобы это Способность воздействовать на Нет, все правильно. Открываем. На, на предметы окружающие. Нет, на смотри, вот, объекты. Вот, вот база, смотри, база энергии. Что такое энергия? Скалярная физическая величина. Значит, Энергия буквально от греческого действия, деятельность, сила, запятая, мощь, сила, мощь потока растет, понимаешь? Ты опять путаешь. Тех. Я ничего не путаю. вот Слово сила, смотрю. у нее да. здесь другой смысл наделена она. Сила наделена другим. Энергия, сила, если брать с физической стороны, два разных понятия сущности. Здесь сила в контексте того, что мера энергии. Сильное, слабое воздействие, понимаешь? Является единой мерой форм движения и взаимодействия материи скорее не движение а просто форм взаимодействия материи <coughs> может быть движение не были мерой силы перехода движения материи из одной формы другие для приведения ее в состоянии я начал что читать в Википедию мать. там какой-то ну, хер написал. это средневзвешенная взвешенная как бы в Википедия это Чтоб не ты... научная скажем нихуя я когда ну, писал я. диссертацию, я тебе могу сказать, что я перечитал много источников, и да до, дофига. И в естественно, научные, и научном контексте ссылаются в Википедию везде, без палева. В смысле? Ты же писал тоже работу. Блять, если бы я на своей работе написал научный, что я бы ссылку mm -hmm. на Википедию, и меня бы тут же выпиздили и сказали, братан, mm -hmm. иди и занимайся в mm -hmm. mm -hmm. другом месте. Ну я как бы много видел ссылки в Вообще я не типа... против Википедии, но кто? Как сказать, этот самый. Гарантирует, что то, что там написано, Поэтому это обычно это вот написано, энергия обозначает символом E от латинского энергия, действие, деятельность, мощь. Можно сила записать. Мне сила, например, больше нравится. Что такое мощь? Мощь это – уже, это уже какая сила, мощная или немощная? Почему то же самое, мера по Слабая <с мощь. Слабая мощь, сильная мощь. Тоже да. Но мощь – это как другое слово, немощная, не сильная, не энергия не энергетично на да, энергию да. на энергоемкие да. хрен потому что Понимаешь, ты вот оперируешь словами тогда тебе надо сюда легависта звать философа нам так вот кучу собрать и каждый вот да даже меру своей нет смотри а... есть словарь далее да Даль энергия далее он просто описывал слова просто составлял слушай а если мы расшифровку так... всем словам слушай. В рамках вот... того источника, который на тот момент и был доступен. Ты согласен, что э, принцип разделяя двадцатого очень офигительно работает в науке? Согласен? Ты, ты вот опять куда-то ушел в сторону. Это, как я к понимаю. К чему, я? А, объясню, почему. Потому что а, ты говоришь, что термин физики не обязательно термин еще где-то. Ты это говоришь? Я говорю, что ни термин должен, должен быть максимально единым, чтобы во всех областях он значил, примерно одно и то же. Ну как? А и насчет разделения. Ну, в областях? М? Не знаю. Сила масс в социологии что такое? Как ты силу масс определишь? Сила масс каких масс? Ну, социальных, социальных его масс. Собот, сборище людей. Вот когда одно сборище сильнее другого. Какой? Как, как ну, и вера чего? пожалуйста. Сила масс? В, Физи, в виде физической силы, поднять. 100 человек могут поднять. Это Потому уже к вопросу о том, том, что какая. Сто человек могут имеют денежный эквивалент, вот сила денег. Ну, ты правильный вопрос, что, да, что да, сила да. может быть какая, да? То есть она может быть вес, да? Она может разные формы принимать, разные виды. То есть ну, у силы да. есть виды, разновидность. Виды силы, правильно? Сила воды, сила реки, как Сбербанк. Сила, сила Сибири. Ну, то есть как бы все правильно. Слушай, нам надо закругляться, у нас осталось 15 минут. Да, я не думаю, что это проблема. Ну что, подведем еще раз итог нашего разговора. Сегодня у нас был пробный шарм. Я считаю, что мы как раз таки ну, Мы вот, немножко уже начали вот. Э, <свист> я даже это сформулировать, примерно понимать, в каком мы будем режиме общаться, что мы будем обсуждать. Понятно, что сейчас был чистый экспромт. Первое, что ну, думали, и тема думали. как бы... А на самом деле, в следующий раз мы уже будем конкретно озвучивать, что мы будем сегодня обсуждать, вот, что мы хотим от этого обсуждения получить и в контексте чего